Затем следует посмотреть все возможные предложения на рынке недвижимости. И лучше всего это сделать по правилу доктора Роуза. Из всех просмотренных вами предложений вы выбираете 100 лучших из них. Далее анализируете эти 100 предложений и из них выбираете 10 лучших. Из этих 10 у вас должно остаться 6, а затем 3. И в конце концов вы покупаете то последнее, самое лучшее для инвестирования. Но будьте готовы к тому, что из 100 предложений вы можете не купить ни одного. И неважно, купите вы или нет, вы все равно продолжаете искать предложения на рынке по правилу доктора Роуза.